Добрый день, дорогие коллеги. Меня зовут Марина Бочарова, и сегодня мы с вами около часа будем общаться о том, как можно работать преподавателю на доске мира, потому что инструмент этот очень интересный, многофункциональный, но при этом иногда у людей, которые только в первый раз заходят и видят огромное пространство этой доски, может возникнуть неловкое ощущение, что <laughs> нужно учиться годами, чтобы эффективно пользоваться этими функциями. Сегодня я хочу показать вам, какие возможности МИРа предоставляет для образования, причем для совершенно разных ступеней, начиная от детей. Если вы считаете, что уже можно с детьми работать онлайн с определенного возраста, то МИРа – незаменимый инструмент и до абсолютно любого возраста. Пожалуйста, я попрошу вас написать несколько слов в чате о том, с какой задачей вы сегодня пришли на сегодняшний вебинар потому что я знаю, что очень много людей, которых я приглашала на как на открытое мероприятие. Что вы хотите сегодня увидеть, узнать, какую информацию получить, чему научиться, напишите, пожалуйста. И помимо этого, сегодня у нас первое установочное вводное занятие в сам курс, который называется «Покорители мира». Еще раз включу демонстрацию экрана с обложкой курса и, в общем-то, с вехами, этапами и модулями этого курса. Поэтому сегодня часть участников – это те, кто уже пришли на курс. И сегодня я, во-первых, мы начнем с того, что будет, я надеюсь, интересно всем присутствующим. Это, как уже пишет, например, Лидия, первое – ознакомление стратегии, как проще освоить доску, чтобы сначала освоить какой-то минимальный набор инструментов, уже начать работать, и потом уже идти вглубь. Да, потому что не всегда есть возможность потратить время много да, и сконцентрироваться на изучении этого инструмента. Поэтому по времени давайте примерно рассчитывать так. Минут 20-25 я вам покажу, как можно материалы совершенно разнообразные, красиво и системно выложить на доске, чтобы это был целый курс с материалами. После этого где-то минут, давайте так скажем, 20 мы отведем на ваши вопросы, я вам чуть позже дам ссылку, где вы сможете писать свои вопросы, вот прямо самое наболевшее, на что вы сегодня хотели бы услышать ответ. И в конце нашего мероприятия, 20 минут, я буду рассказывать о том, как устроен курс, и если вас курс не интересует, вы сможете уже уйти. Если вы студент этого курса или хотите принять решение, идти или на курс, то, пожалуйста, оставайтесь до конца. И в конце, безусловно, я дам ссылки с информацией о курсе и промокод на скидку для тех, кто решит к нам присоединиться. Хочу сразу просмотреть вопросы, которые уже есть, и ваши комментарии. Итак, что же вы сегодня ждете от нашего занятия? Первое ознакомление. Как в перспективе работать с доской? Незнакомые функции, интересные онлайн-уроки, конкретные приемы, стратегии освоения доски. Как весь урок на одну доску, там целый курс вмещается, я вам покажу. Расширить возможности, да, МИРО, безусловно, расширяет возможности, если вы работаете онлайн. Визуализация и структурирование занятий, выбрать, на какой курс записаться, пишет Екатерина. Мы вчера уже начали обсуждать с Екатериной эту тему. Сегодня стартует в 14.30 по Москве, вот после этого вебинара. Курс «Полный интерактив онлайн» там про разные инструменты, но в первую очередь методические основы работы с группами взрослых, подростков онлайн, не детей. Сейчас я рассказываю про мира. Мира – это инструмент. Вопрос про запись. Да, запись всем зарегистрированным безусловно, я вышлю и добавлю дополнительные материалы. Сегодня обсудим, если вам что-то нужно конкретное. Я вам могу добавить материалы, которые есть в доступе, в свободном. С ролевыми играми хочет работать один из наших участников и стать более уверенным пользователем. Отлично. Ну, я думаю, большую часть вот этих вещей мы сегодня с вами обязательно рассмотрим. Конкретные приемы постараюсь вам показать, да, но больше сегодня, как я писала в плане, это вот такой, знаете, стратегический взгляд на то, как можно системно и структурированно выкладывать нечто большее, чем просто на один урок да, какую-то картинку с вопросами. Итак, когда я просмотрела ваши анкеты регистрации, я увидела, что большинство из вас ответили, что вы либо вообще не владеете миром только слышали и поэтому хотите узнать, либо пробовали выкладывать, но системно не работаете с этой доской. Поэтому давайте я начну с простых шагов и после регистрации покажу, как будет выглядеть ваш кабинет. Сейчас вы видите много досок. То есть они совершенно разные, но у меня три аккаунта сейчас. Два из них бесплатных, совершенно простых, так скажем, начального уровня. а Один из них – аккаунт для образования. Он тоже бесплатный, если вы работаете в аккредитованном учебном учреждении. И вот сейчас я вам для примера покажу, как выглядит мой простой начального уровня бесплатный аккаунт, который не привязан к моему университету. То есть здесь есть две доски или вот другой тоже бесплатный аккаунт. Тут пять досок, но больше я создать не смогу, потому что, точнее, я создать смогу, но пользоваться для работы не смогу, потому что будут деактивироваться старые доски. Это бесплатный аккаунт. Когда я оформляю аккаунт для образования, то я бесплатно получаю доступ к бесконечному количеству досок. Вот, то есть тут можно листать очень долго. Я уже перестала даже задумываться, куда я сохраняю шаблоны. Я могу отдельную доску истратить на отдельный шаблон. Это очень удобно. Скажите, пожалуйста, есть ли среди присутствующих люди, которые не работают в аккредитованных, учебных учреждениях. То есть это, а это обязательно учебная, это может быть частная школа, но у нее должна быть аккредитация, и вы должны иметь доступ к документу об аккредитации. Обычно он выкладывается на интернет-сайте. То есть немного, да, но есть такие люди. Потому, поэтому тогда вам нужно рассматривать варианты работы с, либо с бесплатным, простым аккаунтом, с ограничениями в 3. но сейчас они хотят расширить или даже уже расширили до пяти досок. И думать, что с этим делать дальше. Давайте мы сделаем так. Сейчас я вам сразу дам ссылку на так называемую парковку вопросов. Вот выглядит она так. Вы сейчас видите это на своем экране. И вы сможете писать вопросы там. С одной стороны, то есть, если вы совершенно незнакомы с миром, может показаться, что это сложно. Но вы пришли Знакомиться, либо вы уже знаете основы работы с этой доской. Поэтому давайте я вам быстро объясню, и что можно сделать и как пользоваться этой парковкой вопросов. В любое время в течение нашей встречи вы по ссылке, которую сейчас я вам отправлю в чате, сможете перейти. И буквально секунду я проверяю что у меня все разрешения на внесение изменений сюда даны. И вы можете на любом стикере написать свой вопрос. Как это сделать? Во-первых, если вдруг у вас мелко или слишком крупно, колесиком на мышке, если вы на стационарном, например, компьютере, вверх-вниз двигаете, и у вас будет увеличиваться или уменьшаться масштаб. Я сейчас кручу колесо на мышке. То есть вы можете подвинуть, схватиться за любую часть поля, и подвинуть, приблизить, дважды, иногда, правда, трижды кликнуть на стикер и начать писать. Стикеры перемещаются, они не закреплены, поэтому ну, переместиться ничего страшного, либо вы вернете его на место. Какие вопросы будут возникать, пожалуйста, пишите, и я обязательно на эту парковку вернусь через 15-20 минут. Если вдруг вам это пока сложно, вы не можете, не хотите, вы можете писать свои вопросы в чате, но... Тогда я просто буду пролистывать, надеюсь, не потеряю. Если вдруг потеряю, вы подключите звук да, микрофона и скажете свой вопрос голосом тогда. То есть у нас сегодня будут разные с вами варианты. Итак, можно стратегически, системно структурно выложить материалы курса. В качестве примера хочу показать вам, давайте, материалы для моего курса «Бизнес» английского. То есть это практический курс, где должна быть коммуникация, не просто выполнение заданий студентами, а коммуникация. Курс, естественно, длительный, там несколько модулей, много материалов, и поэтому, соответственно, необходимо выкладывать все модулями. Пока он погружается, давайте я покажу, в принципе, вот структуру, например, как у меня материалы курса по миру выложены, а потом мы вернемся к бизнес-английскому. Сейчас я делаю масштаб поменьше, и вы видите, что расположить можно как угодно, как нравится вам, хотите линейно, хотите по кругу, хотите елочкой. То есть у меня есть часть, где вводная информация по курсу, которую я буду рассказывать сегодня в, на последних 20 минутах нашей встречи тем, кто на курсе обучается или планирует это сделать. И есть на этой же доске содержательная информация. Все участники получат потом доступ, безусловно, к материалам, которые будут пополняться. То есть мы можем сделать визуализацию, если есть какая-то тема курса, Но ну, в моем случае покорители горных вершин. Да, то есть у меня горные вершины и люди, которые взбираются на эти вершины от модуля к модулю. Затем в каждом модуле, в каждом занятии, вот есть масса материалов, я даже не стала тут стирать то, что сделала группа майская, например, потом вам покажу. То есть заложено это вот так. Сейчас у меня будет вопрос к вам. Пожалуйста, напишите в чате, на ваш взгляд, если вы хотите материалы целого курса расположить в одном месте, например, на доске мира, ну, неважно где, то есть, если это курс, какие компоненты там должны быть? Вот чтобы студентам, ученикам было этим удобно пользоваться, чтобы вам было удобно пользоваться, пожалуйста, пишите ваши идеи в чате, а я буду говорить, есть ли это в моих курсах и э, по возможности приводить примеры. Итак, навигация по темам. Сейчас я вам покажу навигацию по темам. Вот, например, давайте на, пока на этой доске. Я открываю панель заметок в правом верхнем углу. И я ее уже подготовила. У меня есть обложка курса. У меня есть э, ссылка на библиотеку с видео и аудио. И у меня вот они, посмотрите, модули. Что дальше делают мои студенты, когда уже попадают на эту доску? Модуль 1. Написана тема. Стрелочка такая же, как на доске. Вот сейчас я приближу. Вот она. Потому что я ее с самой доски как раз сюда на панель перенесла. Давайте предположим, что мы пока в совершенно другом месте находимся, доски, и мы не знаем, где эта тема. Да? Студент вошел, он не видит пока тему. Модуль 1. Кликнули в правой панели, и гиперссылка появилась потому что я просто перетащила эту стрелку с доски на правую панель. Вот он, модуль 1. Но мои студенты уже будут знать, что у них это появилось на полный экран. Теперь нам нужно уменьшить масштаб. Я колесиком двигаю вниз. Если на планшете просто пальцами мы сводим, получаем меньший масштаб, как обычно это бывает, и они знают, что структурно сейчас пойдет поле с информацией вправо. Чтобы рассмотреть презентацию, вот мы... Приближаем колесо мышки, я кручу вправо. И посмотрите, огромный плюс доски мира в том, что все, что было мелким, становится крупным без потери качества. Да? Видно хорошо, правда? Все читается, любые тексты. Если картинки качественные сюда загружены, то картинки, картинки обычно тоже вот они, скриншоты у меня добавлены, с картинки все качественно видны, даже при увеличении масштаба. Хорошо, нам нужно перейти на следующий модуль. По сути, то же самое, поскольку перетащенные с доски. Вот у меня модуль 3, название, и вправо пошла доска, на которой мы работаем на занятии, и где есть материалы, и куда еще будут добавляться встроенные видеоуроки. Так, смотрю дальше на ваши навигация по темам. Программа, тема и даты. Также это у меня все встроено в панельку. Мы видим картинку с горой, знаем, что это обложка курса, переходим на нее. Но я могла бы написать словами и сделать гиперссылку. Итак, тому программу, кстати, да, хорошая мысль. Можно еще и отдельно программу заложить, которая вот здесь. Давайте я прямо на ваших глазах это сделаю. Итак, в правой панели здесь можно почти как в документе Word печатать. Я сейчас напишу «Программа курса». Пока это текст. Теперь мне нужно сделать гиперссылку на конкретную часть доски. Посмотрите, слева панель. Это инструменты и объекты. В первую очередь добавление объектов и манипулирование ими. Верхняя стрелочка. Это для того, чтобы, например, взять стикер, написать что-то. Любая манипуляция с объектом. И я беру сейчас ссылку на вот эту часть доски. Мне нужно сначала ее... Активировать, сейчас секунду. Я, наверное, вот так вот сделаем. После этого в данном случае внизу появилась панель управления, три точки, Copy Link, скопировать ссылку. Я скопировала ссылку на эту часть и теперь перехожу снова в правую панель. Вот у меня программа курса, дважды кликаю, появляется черная панель управления, вот она гиперссылка, кнопками Ctrl V я вставляю гиперссылку, Enter. Что получилось? Представим, что мы сейчас в другом месте доски. И я в панели нашла программа курса. Гиперссылка, я на нее кликаю, и я попадаю на нужное место доски. То есть, как учитель, вы можете настроить эту навигацию на правой панели. Сейчас я ее убираю, а вот она, Note достаю. Если я хочу, чтобы мои студенты туда заходили и всегда видели правую панель, я ее могу раз и закрепить. Теперь, зайдя на эту доску, панелька будет вот всегда появляться, и студенты сразу увидят план. С другой стороны, если студенты уже знакомы с доской, это может немножко мешать, поэтому я убираю обязательное закрепление правой панели. И они просто знают, что при желании они туда переходят. Итак, давайте проверим, что у меня там, да, с бизнес-английским открывается. Отлично. Итак, абсолютно практический курс, потому что то, что сделать с лекционным курсом, в общем-то, понятно. Можно выложить pdf можно выложить презентации, которые пролистываются. Кстати, это далеко не на всех платформах можно сделать. Картинки, вопросы написать – хорошо. Но когда курс практический, мне нужно взаимодействие... Команды. То есть где-то они видят что-то с моего экрана, но они должны перейти на доску и выполнить задание. Давайте покажу. Итак, вы видите, что, например, у меня встроенные видео. Начнем вот с этой части. Есть дата, чтобы и студенты ориентировались, но часть, на самом деле, вот с бизнес-английским, я просто даю им ссылку на занятия, на каждый конкретный фрейм на каждую конкретную вот мини-досточку в рамках большой доски, чтобы они долго не искали. Вы видите, что встроено видео, которое я могу сразу на занятии запустить. Сейчас вы не услышите звук просто потому, что я при подключении демонстрации да, не включала звук в настройках. Но я могу демонстрацию экрана запустить тут же, не переходя на YouTube, видео, которое мы со студентами вместе посмотрим. Это один вариант, его можно сделать на весь экран. А второй вариант, что я попрошу их посмотреть это видео самостоятельно, если оно коротенькое, например, 3 минутки, и каждый, перейдя на эту доску, смотрит. Можно посмотреть на YouTube, безусловно. Но если вы дальше им даете задания на доске, зачем их заставлять прыгать? Мало того, что это да, и ресурсы интернет, у кого-то что-то может зависнуть. Собираемся все вместе, так удобнее. Материалы для ролевой игры. Сюда я выложила карточки для напоминания студентам. На самом деле у них они уже были в качестве домашнего задания. Вот это выполнено уже задание в самом начале в разброс. Посмотрите, как это примерно выглядело. Вот оно. Речь идет о том, каковы семь шагов в принятии решения. Они читали текст об этом в качестве домашнего задания. И как я это проверяю, например, на занятии. Я их разбиваю на группы и сначала объясняю, что они должны сделать следующее. На вот, таких, вот этих верхних голубых стикерах есть 7 написанных начало названий, 7 шагов в процессе принятия решений. Вам нужно вспомнить полные названия, написать их, поскольку три точки нужно, берем стрелку, активировать и дописать названия шагов, а потом по этой лесенке распределить, какой первый, какой второй и так далее. Студентов делю на мини-группы по 2-3 человека, развожу в разные залы Zoom, и каждая захожу в каждый зал и даю одной команде первой ссылку вот на эту доску скопировала, copy-link перешла в зал номер один, дала им ссылку. Они работают здесь. Все остальные доски это уже выполненные задания, но было в роднобой. Копирую ссылку со второй доски, copy-link. Захожу во второй зал, где еще 2-3-4 студента, даю им ссылку, они сразу попадают сюда и начинают работать. Обычно они решают, кто из них пишет, каким-то образом распределяют задания, и либо вы им говорите, то есть если помладше, конечно, вы должны им четко процедуру проговорить. Но у меня студенты уже 2 или 4 курса или магистры, поэтому они сами распределяют задания. И вот фактически вот их ответы. Если мне нужно, чтобы команды не видели, не подсматривали, да, что делает другая команда, я располагаю это в разных частях доски. Доска такая большая, что они не смогут быстро, по крайней мере, перейти и найти, что там делают другие. Возможно, но Миру пока не сделал функцию ограничить перемещение по доске. После этого необходимо обсудить кейс, бизнес-кейс. Я создаю новую часть доски, новый фрейм, Ссылка, по которой можно перейти на Google Документы, где описано это, это домашнее задание, поэтому они просто могут вспомнить. А затем я их распределяю по командам, даю им время, показываю здесь, как нужно заполнять табличку с кейсом, и они, каждая команда, переходит в свой Google Документ и дальше там работают. Можно, в принципе, сделать было бы и на доске, но вот эти задания я создавала, когда мои студенты еще не очень умели пользоваться миром, и я на тот момент решила, что я возьму более простой вариант, и здесь у меня скомпоновано все, а они переходят в Google Документы и пишут там. Но они могли бы, на самом деле, я могла бы такую доску, фрейм, сделать каждому. Или вот письменная практика. Напоминаю структуру, или мы с ними обсуждаем структуру определенного формата письма. Все это разбираем, а потом мы проигрываем второй эпизод нашей большой многосерийной ролевой игры, где они должны как раз по такому формату написать протокол совещания. Разбиваю их на команды, команды расходятся в разные комнаты Zoom, они знают свой номер, номер комнаты Zoom соответствует номеру команды, и каждая команда с этой доски переходит в Google Документы. Либо я могла бы, опять же, здесь создавать панели для команд для мозгового штурма. Подходит. Вот, например, на одном из занятий мы делали, елку наряжали перед Новым годом. Потом пошел второй семестр, здесь как бы тоже да, много всего. Мы можем сделать и фронтальную работу, например, повторение лексики всей группой. Это уже пишу я, но как я это делаю? У меня группы небольшие, у меня нет, конечно, не 30 человек, это было бы сложнее, но... Uh, у меня, например, 12 человек, и я могу в течение, например, пяти минут позволить себе делать фронтальную работу. То есть я их прошу посмотреть свои записи с домашнего задания и дать каждый, чтобы каждый дал мне по две фразы интересные, которые они хотят запомнить и использовать. Они это озвучивают каждый вслух, а я просто пишу в тот момент, вот, и uh, постепенно у нас создается вот такая красивая да, напоминалка на глазах у всех. И, конечно, принцип «не повторяйте фразы, которые были сказаны». И мы нагенерировали достаточно много. Это могут быть идеи, конкретная лексика, ответ на вопрос. Вот эти вопросы тоже можно перетаскивать, смотреть видео и видеть сразу же вопросы. То есть структурировано по видите, этапам занятия, если мы идем вправо, а если мы сверху вниз движемся по датам разных занятий, то есть вот это практический курс в таком формате. Давайте посмотрю еще на ваши комментарии. Навигация, дополнительные материалы. Хорошо. Дополнительные материалы. Покажу на примере доски с курсом мира. Мои студенты будут знать, что вот этот вот книжный шкаф означает дополнительные материалы и вообще все материалы курса, основные и дополнительные. Соответственно, кликнули на него, активировали, и по ссылке, пожалуйста, мы переходим сюда. И видим, что здесь уже среди книжек прячется текстовые инструкции, активировали и пошли по гиперссылке. Она откроется, это PDF-файл, который студенты смогут скачать. Миру все на английском языке, да, все инструкции вы знаете, здесь они на русском языке. Или э, видеоинструкции и записи занятий, переходим, и это на моем YouTube канале вся подборка видео, которая еще будет пополняться вот с инструкциями пошаговыми и большими записями наших занятий. То есть это все мы опять нашли в правой панели и перешли быстро на, на доску. Домашнее задание. Смотрим, что у нас тут есть в навигации. Домашнее задание. Текстом с гиперссылкой я это вставила. Сразу перевожу на то место, где эти домашние задания сформулированы. Сейчас они у меня сформулированы на, видите, да, в инфраструктуре Google. Вот, То есть по каждому занятию задания, ссылки на материалы и инструкции внизу. Дальше в табличке каждый участник курса будет писать свою фамилию, на своей доске выполняет задание и ссылку, прикреплять сюда. То есть не важно, по миру курсу или любому, то есть у меня это организовано вот так. Если у вас была бы ЛМС, вы бы давали ссылку на LMS домашним заданием. Дальше. Обратная связь должна быть в курсе, безусловно, поэтому смотрим. Так, отзывы. Обратная связь я не добавил, давайте проверим сейчас. Серия вопрос и ответ. да. Серия вопросов и ответов вечеринка. Дело в том, что у нас в каждом модуле, и мои студенты потом это будут знать, есть своя парковка вопросов. Да, я добавила, вот она. А ваши вопросы. Ваши вопросы и вот такая зелененькая. Переходим, да, и вот мы оказываемся здесь. Уже заготовлены стикеры, наклеены, и дополнительные студенты могут добавлять сами. Дальше вы пишете. Что еще? Что должно быть у нас в курсе? Учебник, видео, аудио, то есть сами материалы, да, само наполнение. Онлайн-игры. Давайте я вам покажу учебник. Учебник обычно, если он в электронном формате, мы подразумеваем, что это PDF-файл, который многостраничный. И вот мы можем такие статичные материалы добавлять. Вот, например, документ PDF здесь он весь тематичный, по доске мира. Я кликнула один раз, чтобы активировать. И на верхней панели я вижу, что документ многостраничный. Я могу с первой по десятую странице, вот здесь вот, смотрите, пролистывать. Делаю крупнее и пролистываю. Но при этом, если кому-то из студентов это не очень удобно, есть вариант скачать. Они скачивают себе на компьютер, и уже в, хотят распечатывают или смотрят в каком-то другом формате, да, там на большом экране, а доска мира открыта в соседнем окошке. Это учебник, ну да, или, вариант учебника. Вот здесь вот текст в формате docs точно так же перелистывается. Вот увеличивается, все видно очень хорошо. Видео я вам уже показывала, да? аудио. Аудио на Миро не встраиваются, аудио приходится давать гиперссылками. То есть мы тогда пишем текст. Например, аудио по теме такой-то. Пишем и добавляем гиперссылку. Вот сюда вот вставляем ссылку на ну, либо SoundCloud, либо ваш Google Диск, где у вас хранится. Я пока отменю лишнее. То есть аудио только через переход на другие платформы. Игры, онлайн-игры. Сейчас покажу. То есть это уже тот контент, с которым активно взаимодействуют студенты во время обучения. Давайте посмотрим Quizlet. Наверняка многие, особенно преподаватели языка, да, знают, пользуются. Пока выглядит, как будто бы это видео какое-то. Но должно быть подписано, что это. У меня пока просто подписано, что это онлайн-карточки Quizlet, потому что я функцию саму эту демонстрирую. Но вы в своем уроке подписали бы тему, да, и инструкцию. Нажмите и выполните задание. Они встроены здесь же, если бы я подключил демонстрацию звука. Вот я сейчас слышу озвучку. И перехожу к следующей карточке. То есть вы можете встроить карточки, чтобы ваши ученики очень быстро повторили перед тем, как выполнять какое-то другое задание. Причем, посмотрите, эти карточки доступны каждому индивидуально. Вот вы приходите, и вы никому не мешаете. То есть 100 человек одновременно могут смотреть эти карточки, каждый в своем режиме что прекрасно, согласитесь, да? То есть не нужно ждать, подстраиваться под кого-то. Есть три минуты, повторяйте лексику в своем темпе, постарайтесь успеть. Кто-то успеет по два-три раза, может быть, их пролистать, кто-то один раз, но ну, тщательно, но каждый будет это делать в своем формате. Причем можно встроить также, можно встроить и интерактивные вещи, типа квизов, которые на сторонних ресурсах сделаны. Вот здесь вот пример «Live Worksheet», активируем, и мы сейчас сможем его заполнять прямо здесь, не переходя на саму платформу. Каждый ученик выполняет это индивидуально и получает индивидуальный результат, хотя зашли они с одной доски мира, с одного и того же места. То есть даже вот такие вот интерактивные задания встраиваются. Даже здесь Google формы могут быть встроены. Их можно заполнять тут же. вот И все результаты поступают в мою систему. Так, давайте посмотрим, что вы еще пишете. Итак, Notes используем как... Да, как содержание и карта курса, да. Есть еще другие варианты навигации. Можно вот тут frames активировать в левом нижнем углу, но это список всех-всех всех рамок, которые есть на доске. И если у меня их 500, то очень легко потеряться, конечно. С другой стороны, если они у меня расположены в порядке, вот как я их создавала, да, по, логичес... по логичным этапам курса, то студенты это понимают, и тогда они вот как бы перелистывают, визуально видят, что им нужно, Плюс, если название я дала, то видно название. Варианты регистрации и версии мира. Да? Занятие 2, панель заметки. То есть, Но иногда я же маленький могу создавать фреймики, то есть по, по какому-то маленькому пункту, а могу делать большие. Они все здесь. Поэтому удобнее, да, правая панель notes. Чтобы сделать гиперсылку, нужно взять все во фрейм и закрепить, верно, а как? Гиперссылку... Вы можете сделать либо на один конкретный объект. Давайте вот тут, например, у меня метафорические карты, сейчас они подгрузятся. То есть один объект как один, да, и, соответственно, здесь, ну, понятно, да, я беру ссылку и отправляю, вы получаете доступ к конкретному объекту. С другой стороны, вот когда я вам давала ссылку на парковку вопросов, я не закрепляла карточки. То есть закреплять не обязательно, если у вас на фрейме. Вот здесь мы его слева создаем. Если у вас на фрейме уже есть объекты, то когда вы на общий фрейм вот так вот ссылку берете, вот внизу у меня появилось три точки, Copy Link, вы скопировали ссылку на все, что есть на этом фрейме, и ваши ученики вот сюда попали и видят то, что вы да, хотите им показать. Тут есть много способов, как не потеряться. Например, если кто-то сейчас находится, а я вижу, 10 человек находится на доске с парковкой вопросов, я могу всех авторитарно подозвать сюда. Я нажала кнопку, здесь вот, «Bring everyone to me» возле своей картинки, и все, хотите вы или не хотите, бросив свои дела, переместились вот на тот вид, который у меня. Либо могу одного потерявшегося человека по, по имени выбрать, и подозвать к себе, и человек приместится, То есть потеряшек легко достаточно найти, да, и подозвать к себе, если вдруг они растерялись, что и где делать. Так, книжный шкаф прекрасен, и идея, и визуально. Да, конечно, позаимствовать можно, если вы имеете в виду идею, безусловно. Если вы хотите конкретную картинку, ну, давайте тогда с вами отдельно поговорим об этом. Так, если PDF закреплен на доске и закрыт на замок, студенты, да, могут его пролистывать. По поводу скачивания в настройках share, в настройках доступа, вы устанавливаете это сами. Manage access и permissions. Вот вы в данном случае, кому вы даете, кто может копировать содержимое доски, все, что на ней находится. Team members, то есть те, кого вы добавили в команду, это особая функция, и, кому, и если вы дали им право редактирования. Но если я не хочу, чтобы кто-либо копировал, я скажу, что только я, как board owner, владелец доски, только я могу копировать содержимое. Все. И я закрою доступ для всех. Либо anyone with the board access, любой, у кого есть любой доступ к доске, сможет копировать. То есть вы устанавливаете, хотите вы, чтобы копировали или нет, хотите вы, чтобы редактировали, или чтобы посмотрели только, или чтобы посмотрели и оставили комментарий. Это все делается через синюю верхнюю кнопку «Share». Любой со ссылкой на моем образовательном аккаунте есть все варианты. Просмотр, view, комментирование, comment, редактирование, edit и no access, закрыть доступ, нет доступа. На простом базовом бесплатном аккаунте не, невозможно дать ссылку с редактированием, как я вам дала на вот эту доску. Тогда мне пришлось бы вас по имейлам e добавлять в команду. Это была бы другая, немножко долгая история. Презентации. Презентации также. Если они закреплены, можно их пролистывать, скачать только если вы разрешили. Презентации, да, в PDF сюда встраиваются точно так же. Презентация PPTX, то есть вот она. Я активировала и э, пролистываю. Могу закрепить, на замочек вот поставила, и также пролистываю. Еще давайте посмотрим на ваши вопросы. Когда ученик просматривает карточки Quizlet прямо на миры? Статистика в Quizlet не сохраняется? Сохраняется, потому что они полностью интегрированы. То есть фактически они работают на Quizlet, только Quizlet пришел в миру и переходить не нужно на отдельную а, вкладку. Хочу ответить на ваши вопросы здесь, на доске. А, пожалуйста, пока я вот сейчас буду отвечать, может быть, вы еще напишите комментарии в чате, знаете, о чем? Мне интересно. Сложно ли вам было писать на карточках вот здесь, вот на стикерах? Были ли люди, кто... Мира не очень владеет или вообще не владеет, перешли, попробовали и не получилось, что прям вам кажется, что это очень сложно. Или все достаточно легко получилось, хотя вы не очень пока компетентны в мире. А я пока а, прочитаю ваши вопросы. А, так, вопрос из чата большой появился. Насколько я понимаю, скачивание привязано к редактированию? То есть, если я не хочу, чтобы студенты редактировали, не даю им права редактирования, то и функция скачивания них автоматически пропадает. Да? Нет, скачивать share, еще раз, любой, у кого есть ссылка, может только просматривать. Настройки, разрешение, давайте посмотрим. Кто может копировать? Любой, у кого есть ссылка доступа. Готово. То есть, видите, мне не запретили это сделать. Сейчас здесь только можно просматривать. Давайте, если кто-то захочет написать вопрос, я все-таки не только просмотр, а верну редактирование. Но вы видели, да, что я сделала? Я закрыла редактирование этой доски, поставила только просмотр, но при этом я разрешила скачивать любому, у кого есть а, доступ. Либо я могу, наоборот, эту опцию «Sharing Settings» а, перекрыть и сказать, что я не хочу я хочу, чтобы только я могла скачивать, я не разрешаю. Ну, всегда есть возможность сделать это скриншотами, просто для запоминания информации, да, но скачать как отдельный файл тогда не получится. Итак, На На На Наиля написала, что несложно оказалось, хотя мира не владеет. Нужно приноровиться, да, конечно, но обычно это... Вопрос небольшого времени. Все получилось. Если несколько курсов, нужно создавать новую доску. Очень хороший вопрос от Лины. Обязательно на него отвечу. Давайте прямо сразу. И потом уже перейду к вопросам здесь. Если новый курс, если несколько курсов, ну, конечно, это логичнее. Потому что, с одной стороны, доска, она практически бесконечна. Чем больше вы добавляете, тем больше она становится. И у нее возможности масштабирования очень Такие интересные, что очень сильно, там, до 400% вы можете увеличить, до 1% сжать. Огромные. Но у меня сейчас, поскольку у меня нет ограничения по доскам, сделано так, что где-то даже маленький какой-то кусочек шаблончик на отдельной доске. Вот. Кстати, посмотрите, я вижу, кто сейчас на доске. По крайней мере, я вижу, что кто-то не зарегистрирован гест, кто-то зарегистрированный, да, под своим именем зашел. Я вижу, что доска активна, и вы там работаете или хотя бы находитесь. Вот, то есть, да, логичнее, конечно, новую доску. Ну, но давайте быстренько лайфхак. Если у вас абсолютно бесплатный аккаунт базового уровня, и вы не можете себе позволить на 10 курсов создать разные доски, потому что не будет столько активных досок. Вы создадите, но не сможете добавлять ничего только для просмотра будет. Что тогда делать? Предположим, вы работаете с индивидуальными учениками. Тогда вы просите своего ученика, ну, или родителей, если это маленький ребенок, создать свою бесплатную доску, ну, бесплатный аккаунт и доску, и вас добавить в команду. Вот здесь вот слева команда будет, и э, в нее можно «active users» Добавить людей. То есть у меня... немного, ну, вот оно, смотрите. Invite new members. И вы через почтовый адрес добавляете а, в команду, то есть вас добавляет ваш ученик в команду, дает вам права редактирования, и все, вы этой доской пользуетесь как своей. Посмотрите, сейчас у меня вот сколько вкладок слева, потому что те, кто учились раньше на моем курсе и выполняли домашние задания на своей доске, я имею в виду на курсе по миру, коллеги наши, они мне давали доступ к своим доскам. И вот у меня все это сохраняется, пока я сама не решу выйти из их команды, или они меня потом не удалят. Но я могу перейти на самом деле на любую доску любого из своих бывших да, слушателей курса и посмотреть, что у них там есть. Но мне могут ограничить просмотр, вообще доступ или права редактирования. Так, а платформу Миру можно скачать в интернете? Да, miro.com. Вы можете даже не то, что скачать, она существует в двух вариантах, в трех вариантах, простите. Давайте я напишу, хотя это просто мираком. Существует в варианте вот десктоповом, который сейчас у меня открыт, просто на, через браузер я захожу. Есть вариант приложения для браузера, он более легкий, очень удобно пользоваться, удобнее, чем браузерной версии. И есть вариант мобильного приложения. И они сейчас очень хорошие функции, добавляют в мобильное приложение, хотя оно все равно не полнофункционально, поэтому на тренинге обязательно я буду просить моих студентов пользоваться с компьютера или с ноутбука. Как зрителю понятно, не, непонятно, как по сути, к созданию доски, Но самый первый шаг, чтобы просто попробовать. Вы создали аккаунт бесплатный, там стандартные вопросы для регистрации. Если вы, еще раз, если вы преподаватель, учитель, аккредитованного учебного учреждения, сразу регистрируйтесь с официальным имейлом вашего учреждения. Потом вы попросите бесплатно расширенные учительские. И зайдя в свой аккаунт, в котором, наверное, будет практически пусто, вы нажимаете на плюсик, вот этот синий, «New board», «Новая доска». И у вас большое пространство, которое вы затем начинаете структурировать. Левая панель, создания объектов, ну и так далее. Если вам интересно, я могу потом в рассылке не просто запись вот этого нашего собрания прислать, я вам могу прислать подборку бесплатных курсов по миру на английском языке, потому что те, кто подписан на мою рассылку, они уже это получали, а те, кто в первый раз пришел ко мне, возможно, вы и не знаете. То есть если вы английским владеете, хотя бы на среднем уровне, мира наконец-то начали создавать системные курсы по пользованию доской. Итак, Создать множество разных материалов на бесплатном доступе. Вы можете в рамках одной доски сделать большой фрейм, и там много маленьких фреймов, например, какой-то один небольшой курс или один ученик. Уйти далеко в другую сторону доски, другой большой фрейм, название к нему, другой ученик или другая группа, и там другие материалы вкладывать. Вот, то есть можно на одной доске создавать разные фреймы, и, так скажем, разными телами пока у вас она полностью не заполнится, но обычно это происходит очень-очень скоро. Я вижу э, просьбу о том, что получать рассылку. Вы можете сейчас сами подписаться, и вам уже автоматически 2, 3, по-моему, четыре письма придет про интерактивные методы игровые методы в образовании. Я, безусловно, вам еще пришлю по миру материалы. Так, еще вопросы: сколько людей может быть в команде в бесплатной версии? В бесплатной версии вы ограничены 100 э, членами команды и э, тремя активными досками. Версии для учителей, когда вы оформляете уже «Education Account», там 100 человек в команде и бесконечное количество досок. Кстати, студенты аккредитованных учреждений тоже могут создавать бесплатный «Education Account» почти со всеми функциями платного. Так, Посмотрю на ваши э, вопросы. Можно создать работу на доске с материалами, и потом ссылку с работы выставить в соцсети для ознакомления. Да, безусловно. Вы настроите доступ, например, только просмотр, чтобы никто ничего не сдвинул, если чисто для демонстрации. Тогда вы поставите can view или can comment. А если у вас бесплатный аккаунт, больше вы ничего не сможете предложить. Редактирование вы не сможете предложить. Так что да, безусловно, и попадут, вот если вы скопируете, не, не, не, вот, смотрите, не вверху в браузере, а именно на конкретный фрейм, то люди сразу попадут на этот фрейм и это увидят. Для работы с миром сначала нужно обучить студентов, как ее пользоваться. Насколько это просто? Конечно, инстру... какой-то инструктаж должен быть, но это очень сильно зависит от того, насколько, в принципе, технически подкованы ваши ученики. У меня есть опыт работы, например, с теми, кому 17, 18, 20, 22 года. Вот их я им я говорю сейчас, я вам даю ссылку на фрейм, там можно добавлять стикеры, они уже видят, как у меня выглядит, но только демонстрация экрана. А сейчас вы будете добавлять стикеры, писать свои идеи, я вам дам ссылку и дам инструкции. Они заходят, и пока я начинаю озвучивать инструкции, они уже создают стикеры и пишут. То есть это поколение, большинство, делают очень быстро. Нет, конечно, будут те, кому нужно объяснять, особенно если функции не просто добавить стикеры, что-то написать, а перейти, найти вот эту панель со структурой курса, да, найти нужную часть в то, конечно, какое-то обучение нужно. Я бы советовала его в виде мини-методички оформить или найти какие-то, в принципе, в доступе бывают, и показать это все, потратить на это небольшое время, но потом вы сможете вот все это качество функций использовать долго. Если на доске много материала, тормозит ли это загрузку доски? С большим количеством почти не грузилось. Да, в начале моя не грузилась, но, в принципе, потом вроде бы все достаточно неплохо пошло. Что нужно делать? Такое, конечно, бывает, особенно если какие-то проблемы либо с интернетом, либо, может быть, компьютер э, староват или перегружен всем. Регулярно очищать, конечно, компьютер, ну то есть делать такие гигиенические мероприятия над своим компьютером, это первое. Хороший доступ в интернет и, ну, по большому счету, наверное, все. То есть это в первую очередь зависит от того, какая оперативная память у компьютера, чтобы она не была забита pdf грузятся дольше, чем все остальное, поэтому тут нужно не переживать, просто ждать, иногда 30-40 секунд бывает, когда у меня компьютер хуже работал, более медленно был, там, и минуту мы могли ждать, то есть просто понимать, что на это уйдет время, и не рассчитывать, что мы сейчас перейдем и сразу, а понимать, что вам нужно пока какие-то инструкции голосом давать, или у студентов есть другое задание, а вы открываете доску, но в целом, если компьютер работает нормально, проблем нет. Не должно быть. На, на этой доске могут работать вообще, ну, на платных уже аккаунтах, до 500 человек одновременно, выполняя действия. Представляете? Ну, таких на больших каких-то мероприятиях. Вот, тогда, конечно, может чуть подтормаживать, но и то они улучшают постоянно вот эту пропускную способность. Итак, следующий вопрос. Если студенты используют телефон, они будут плохо работать на мир, они много чего не смогут сделать, но если только просмотреть, это подойдет. Они смогут посмотреть видео, вот, знаете, в таком более пассивном режиме взаимодействие чисто с материалом. Добавление материала, там коллаборации, это сложнее, потому что пока не все функции вот большой десктоповой версии или браузер, браузерные, или приложения для десктопа, они не все доступны в мобильном приложении. Кстати, постоянно есть обновления, вот смотрите. Колокольчик, feed, то есть все новости. Что нового они придумали? А Простите, не сюда нажала. Это от вас. Вопросики. Вот это все, что мира нам может предложить, плюс сейчас нету новостей, потому что я их все просмотрела, но и тут будут новости. А мы вот еще что добавили. А мы такую-то интеграцию сделали. Переходите по ссылке, прочитайте больше. Здесь, вы видите, у них есть и базовые функции на английском. То есть вы можете даже то, что я вам пришлю в рассылке, да, уже сами найти на своей доске мира, но уже войдя туда. Да? Uh, tutorials, то есть видео или текстовые курсы, вот Miro Academy, вебинары, которые они по датам определенным организуют, uh, помощь, разные случаи использования. То есть вот здесь вот Learn and Inspire с вопросиком, в это все сможете найти на доске. Как приближать? Колесико двигает экран вверх-вниз. Попробуйте, возможно, у вас, если вверх-вниз только двигается, попробуйте вот, что, проследите, чтобы в левой панели, вверху стрелка была синяя, активированной. Это манипуляция с объектами, и вот заодно, ну, на самом деле, вот сейчас я ее дезактивирую, у меня лапка появится, это вот хватать и двигать. На самом деле у меня работает колесико и так, и так. Вы знаете, раньше прям четкое было ограничение по браузерам. Google Chrome и другие плохо работали. Сейчас они это улучшают, но, возможно, из-за браузера. Еще такая вещь, если вдруг у вас переводчик, который интегрирован в браузер, да, как add добавлен, то тогда это будет ломать работу доски, и многие функции не будут действовать. То есть вы пытаетесь печатать, а вас куда-то выбрасывает. Ваш текст не сохраняется. То есть на время работы с миром все встроенные переводчики на русский язык или на другой язык нужно отключать. Так, рекомендации, да, можно попробовать, спасибо большое, двигать колесико с зажатой клавишей Control. Да, нажимаем Control и двигаем колесико. Так, если pdf грузится долго, да, тут спасибо большое, тут уже рекомендации коллеги дают, отлично, такое совместное усилие у нас. Работает ли анимация в PowerPoint Presentation, если она загружена на миру? Вы знаете, по идее, должна, но, честно говоря, я не пробовала. Давайте я себе сейчас хочу, тогда отмечу прямо вот этот вопрос. Цветом. Смотрите, как удобно, да, если на что-то нужно обратить внимание, мы его перекрашиваем, чтобы не забыть потом, не нужно заметки делать, переносить куда-то. Я потом вернусь, проверю все это и вам тогда в рассылке напишу. Какой браузер? Сейчас рекомендуют Firefox и Google Chrome. Вот прямо в первую очередь они лучше всего интегрированы с миру. В остальных, в принципе, в Яндексе также главные переводчики убрать. Можно ли задавать вопросы анонимно? Анонимно это если вы не зарегистрировались в своем аккаунте, да, вы будете как гость. Вот здесь, смотрите, у меня список тех, кто на доске, и некоторые из них гест. Ну, вас, правда, все равно как-то называют гест-эксплора, там, гость-исследователь, гость-научный исследователь и так далее. Но если вы вошли в аккаунт, то я увижу ваше имя. Нужно ли студентам регистрироваться, какие функции они теряют, если работают без регистрации? Они ничего, по сути, не теряют, если без регистрации. Просто вы, как учитель, не видите, кто что делал. Так-то я могу, смотрите, внизу слева отследить board history, история доски, это история активности. Я поименно, посекундно, поминутно увижу, кто и что добавил, удалил, изменил. Видите? Так, ну это тут я уже много добавлял. То есть я вижу поименно. Если у меня все как гест не зарегистрировавшись я не буду знать кто как работал поэтому просим их регистрироваться и отслеживаем активность студентов чтобы никто не говорил что О, я делал за что вы мне ставите нет. с какого возраста работать можно с детьми любого возраста который вы считаете адекватным для работы онлайн кто-то вообще с малышами там в 4-5 лет работает онлайн я с трудом себе это представляю. То есть в моем понимании, да, вот с 9 10 можно работать онлайн, хотя нежелательно, но в принципе это уже эффективно. Я знаю, что мои коллеги, очень многие так работают с детьми, даже с группами детей, но в основном это демонстрация экрана. То есть их не пускают на доску, либо пускают в очень ограниченном количестве, куда-то там в сторонке что-то подвигать, потому что дети любят перемещать. Но чаще это группы-то небольшие, поэтому учитель визуально все перемещает. Итак, Давайте посмотрим, есть ли еще вопросы, и перейдем к орг-моментам. Какой браузер? Так, ну что, а вот еще есть вопросы. Как не потеряться, если группа большая? Если вы в группе и боитесь потеряться, посмотрите, вот сейчас вверху моя иконка, да, как я board owner, я владелец доски, и вы можете, у вас, у, вас, вы, у меня ее нет функции, вы можете там нажать follow, да, то есть вы следуете за мной, куда бы я ни пошла, там и вы хвостиком привязались. Соответственно, если я говорю, сейчас вы делаете вот это, а вы не понимаете, где это, и не хотите да, спрашивать, вы нажали follow, и вы попали на мой вид доски. Либо вы, как учитель и владелец доски, вы подзываете сюда своих студентов. Bring everyone to me. Или подзовите-ка ко мне и вот список тех, кто выбираете конкретного человека, который потерялся. Либо вы копируете ссылку на объект и даете в чате, и человек по ссылке переходит. Проблемы с размером шрифта очень мелко и видно только, если приближать до огромного. Это бывает, если вы пытаетесь в стикер огромный текст вписать. Нужно увеличивать. Либо берите функцию текст текст и пишите текстом. И тогда он будет, вы его любой делаете, длинный, короткий, квадратный, прямоугольный. И таких проблем особо не будет. Надо решить, нарегистрироваться, <тас admittedly> наверное, в Мира. Но вопрос не закончен. Посмотрю, если что-то в чате. Так, сколько человек в команду бесплатной версии? 100 человек. Бесплатный базовый. Педлэтт. Может ли тормозиться? У меня не было случаев торможения Педлэтт. Без колесика. Если ноутбук у вас с тачскрином, то руками, пальцами, как с любым тачскрином вы делаете. Либо на тачпаде тоже так же пальцами вы делаете. Ну что ж, уважаемые коллеги. Мне кажется, я ответила на ваши все вопросы. И сейчас я хотела бы рассказать уже об организационных моментах курса. Мы начинаем... Вот сегодня наше занятие установочное первое, оно в формате вебинара. Далее все занятия будут практическими. То есть, что будет происходить дальше на курсе, я сейчас расскажу, как будет организована работа. И буквально пару слов. Вопрос, буду ли я повторять курс в октябре? Нет, вот этот курс я точно не буду повторять до зимы, до января, это вот 100%, потому что будут другие курсы, в ноябре будет большой курс по разработке игровых форматов, многосерийных для учебных курсов и интеграции их в курс. Если вам интересно, пожалуйста, подписывайтесь на рассылку, в чате была ссылочка, я буду об этом писать немного позже. Я повторять в ближайшее время не буду, но в январе возможно. Плюс, помимо этого, сейчас я в процессе записи видеоуроков. То есть уже к концу данного курса у меня будет полный комплект базового курса в видеозаписи. И я его буду предлагать потом как самостоятельный формат. Вы просматриваете видеоуроки и берете консультацию. И мы с вами на консультации один, два, три, может быть, человека. Если совпадем по времени, мы просто вот работаем над вашими материалами, потому что главная задача, это научиться создавать материалы от ваших студентов, от вашей дисциплины. Не просто овладеть вот всеми навыками. Все навыки в творении к вашему, к да, вашей дисциплине. Итак, я хочу рассказать об оргмоментах курса и тем, кто на нем будет учиться, и тем, кто обдумывает. Оргмоменты курса «Покорители мира» это курс «Практический». Сначала я вам предложу Выбрать маршрут, но это обычно делается еще на этапе до оплаты, потому что есть четыре модуля, и вы должны понять, какой из них нужен вам, или вам нужно все в систему. То есть вы должны уметь делать базовые вещи, понятное дело, если вы раньше не работали, разрабатывать учебные материалы на Миру, переносить свои готовые на МИРО, делая их более красивыми, визуальными, чем, например, просто таблички, если это было текст или таблица. Как организовывать интерактив онлайн, и игровые форматы. Поскольку в курсе каждый модуль можно получить доступ отдельно, то есть он как конструктор. Чуть позже мы будем, уже собравшись отдельно с теми, кто на курсе, строить планы на будущее, говорить о том, какие у нас сложности. Здесь мы уже будем работать практически на доске уже со следующей субботы. Движемся дальше. Расскажу... Еще про организацию, значит, чуть поконкретнее наполнение тем. Во-первых, те, кто уже зайдут потом на доску, уже люди, которые на моем курсе, они увидят подробную программу в отдельном файле. Но о чем хочу сейчас сказать. Секундочку. Итак, первый модуль будет больше по базовым навыкам, каковы основные функции и как их использовать для образования. Очень много я сегодня уже рассказала, поэтому ну, как бы, будем уже, собственно, тренироваться, в как, какие версии мира существ, существуют, создавать доски, выстраивать навигацию по доске, не просто послушать про нее, а уже своими руками выстроить навигацию хотя бы между несколькими объектами. Будем тренироваться собирать всех к себе, являясь организатором, и структурировать пространство. Перед тем, как вы придете на следующее занятие в субботу, у вас будет домашнее задание. Домашнее задание будет в формате видеоуроков. Уже с понедельника я начну присылать записанные видеоуроки по тем темам, которые в первом модуле. Понедельник, вторник, среда. Далее. Среда, четверг, пятница. Вы получаете материалы второго модуля, который касается создания материалов для занятий Статичных материалов, интерактивных материалов на доске. видеоуроки в течение трех дней. Их вы выполняете на материале ваших уроков, ваших, вашей дисциплины. Какие бывают типы, как добавить интерактивные объекты, как сохранить, не дать студентам во время занятия подпортить, да, дать разные права доступа, как скачать, как превратить все ваши фреймы в презентацию, один многостраничный PDF-файл. Вот это будем учиться делать, чтобы это могло, ваши материалы не просто на миру остались, а чтобы вы могли их себе в PDF-ке скачать и затем показывать как презентацию на любом проекторе, в любой аудитории уже не используя интернет, а лишь ставив флешку с этой презентации или открыв в облаке. Опять же, проделав задания по видеоурокам, в субботу мы собираемся и тренируем все, что у нас в первом и втором модуле. Тренируем на новых контекстах, новых заданиях, плюс все, кто выполнит домашку до субботы, получат на нее мой, мой отзыв, мои рекомендации, и я сделаю и общегрупповый отзыв, то есть что я вижу сложно практически всем, и отвечу на ваши конкретные вопросы. Далее, третий четвертый модули, это через две недели мы встречаемся, 2 октября, в субботу, сразу по двум модулям, но до этого в течение недели вы каждый день получаете уроки по тому, как организовать взаимодействие в команде, и затем, как устраивать игры в ролевые игры, квесты и виртуальные экскурсии на доске мира. То есть как команду организовать, чтобы все было на доске мира, чтобы команда не потерялась и активно взаимодействовала. Какие могут быть сложности? Шаблоны мира их огромное количество. Это очень удобно, не все с нуля своими руками пытаться создать. А посмотреть, какие есть шаблоны, да, они на английском, но э, вы просто берете визуально по, по функциям и адаптируете это под свой предмет как давать инструкции и как отслеживать активность участников. И в ту же субботу, 2 октября, модуль по игровым форматам на доске Миру. И технические, и методические основы. Паркуем ролевую игру, настольные игры перекладываем, и экскурсии, и квесты. Еще добавляю по сравнению с предыдущим потоком. Домашние задания я уже показала. До 17 октября я их принимаю, хотя 9. Мы встречаемся на последнюю встречу, такой поддерживающую, где я отвечаю на ваши вопросы. В табличке все ваши домашние задания будут от меня и ваши же, там же. Дополнительные материалы. И вот 9 числа это уже не, собственно, практическое занятие. Это сессия вопрос-ответ, и мы устроим вечеринку. После этого все выполнившие хотя бы 70% заданий получат сертификаты. И приятные подарки для тех, кто выполнил все быстро и в срок. Я вам уже показала, как выглядят да, наши материалы по модулям. Давайте покажу, что будет в самом конце. Вот наша сессия «Вопросы ответ ответы», которая будет 9 октября. Здесь я попрошу всех парковать свои вопросы, чтобы я заранее подготовилась. Потом у нас с вами будет вечеринка с джазовой музыкой и угощениями. И потом мы обязательно себя похвалим, и поделимся впечатлениями о курсе, чему научились, что понравилось, что мне нужно было изменить, и что вы еще для себя хотите выяснить и чему научиться. Итак, вот, в принципе, наш план. То есть, фактически, начиная с сегодняшнего дня, курс по миру будет состоять из четырех субботних встреч. Сегодня у нас первая уже была, и поэтому, если вам... Нужно осваивать такие интерактивные форматы на данном инструменте, который позволяет очень много функций реализовать на занятия. Я буду очень рада вас видеть. Спасибо вам большое за участие. Надеюсь, с вами увидеться, услышится где-то на платных, бесплатных встречах, в рассылке. Не переключайтесь. Всего хорошего. До свидания.